Птицей От сердца слова не слись Нам счастье улыбнулось, мы с тобою в краю Ростовском родились. В санице посел. Сейчас не находился, дет доброго тебя всегда. you Простепивольна, а Родина у нас одна. земля, с тобой я. Мы вместе это значит, мы едины, Со мною, с тобой я. Oh, oh, oh.